Здравствуйте, Оксана! По вашей просьбе я сделала для вас большой расклад Ленорман на отношения сроком на полгода. Перед раскладом, перед выкладкой карт, перед тасованием я дала картам некоторые роли, для того, чтобы понимать, кто есть кто в раскладе. Итак, 29-я карта Дама. Это ваша карта Бланка. 28 карта Мужчина. Это карта Бланка Максима. 9 карта Букет. Это любая женщина, которая имеет отношение к вашему мужу. 7 карта Змея. Это любая женщина, которая имеет отношение к Максиму. 15 карта Медведь. Это ваш муж. И первая карта всадник. Это любой мужчина, который имеет отношение к вам. Итак, расклад я уже выложила, просмотрела его, проанализировала и готова дать вам его трактовку. Давайте смотреть. Для начала давайте найдем вашу карту бланку и карту бланку Максима. 28 и 29 карты. И посмотрим, какие карты находятся между ними. Они покажут, что между вами происходит в данный момент. И мужчина, и женщина находятся в третьем ряду. В одном ряду. Карты не располагаются одна над другой. Это говорит о том, что вы в отношениях находитесь на равных. Никто ни над кем не давлеет, не преобладает. Между этими картами, между вами, лежит пятая карта дерева. Это карта роста и развития. И она говорит о том, что ваши отношения с Михаилом растут и развиваются. И укореняются, как это дерево. Но в то же время пятая карта дерева это карта семьи продолжение рода она говорит что между вами есть ваша семья а если говорить конкретней то ваши отношения с мужем обратите внимание на то что ваша карта бланка лежит в начале ряда и впереди у нее очень много карт это говорит о том что период жизни который сейчас у вас начался он начался совсем недавно. И впереди будет очень много событий. Давайте с вами посмотрим недавнее прошлое. Это то, что случилось совсем недавно. Это карты, которые лежат слева от вашей карты бланки. И здесь всего лежит одна карта. Это 32-я карта Луна. Луна всегда говорит о каких-то иллюзиях, о всем тайном, о ночном времени суток, то, что происходит ночью. Луна упала в 17-й дом Думаистов, то есть дом изменений. У вас начались какие-то изменения в жизни. Луна делает ход конем на 18-ю карту собака. Собака здесь, скорее всего, это Максим. И, возможно он вначале был просто вашим другом луна делает ход конем на карту сад сад это общественное место скорее всего вы с ним познакомились в общественном месте или интернете так как сад часто показывает интернет луна делает ход конем на десятую карту коса то есть все случилось очень внезапно и неожиданно вы даже этого не ожидали Луна это карта иллюзий. Все происходит как будто бы не с вами. Как будто бы вы наблюдаете за собой со стороны и не живете реальной жизнью. Вам кажется вы проснетесь и этого ничего нет. Теперь давайте посмотрим настоящее. О настоящем говорят карты, которые лежат в одном вертикальном столбце с вашей картой бланкой. Карты, которые лежат над головой, то есть вверху над картой бланкой, говорят о ваших мыслях. Карты, которые лежат под картой и бланкой, говорят о том, на что человек в жизни опирается. Какие у вас мысли? О чем вы думаете? Над головой лежит 22-я карта развилка, которая говорит о выборе, о необходимости сделать сложный выбор лежит эта карта в доме косы коса это дом неожиданностей и внезапностей, то есть делать этот выбор нужно уже сейчас также двадцать вторая карта развилка часто говорит о изменах потому что здесь тоже есть наличие выбора вам нужно определиться с каким мужчиной остаться еще над головой Лежит десятая карта коса, опять же, которая говорит о быстроте, о внезапности, о неожиданности, о скорости, что нужно принимать решение очень быстро. И коса лежит в доме клевера, а клевер это дом шансов и удачи, то есть нужно успеть воспользоваться шансом. Под ногами лежит 23-я карта крысы. Эта карта разрух, потерь. Очень плохая, негативная карта. Опереться вам особо не на кого. И рассказать обо всем этом тоже некому. Нет такого человека, которому вы смогли бы доверять. Также 23-я карта крысы упала. Двадцать шестой дом, дом книги, дом знаний и информации. То есть, по сути, вам ни на что опереться. Нет информации и знаний. Вы не знаете, по сути, что делать. Теперь давайте посмотрим, в какой дом упали ваши карты бланки. Они покажут, что для вас сейчас важно, в чем вы варитесь, так сказать. Что происходит в вашей жизни? Ваша карта бланка, 29-я карта женщина, упала в 18-й дом, дом собаки. Это говорит о том, что вам очень нужна помощь сейчас в жизни. Вам нужна помощь, поддержка, друг, которому можно было бы все рассказать. Карта бланка Максима, 28-я карта мужчина. Упала в двадцатый дом. Дом сада. Дом общественной жизни, общества. Максим, скорее всего, занят какой-то общественной деятельностью. Карта сад может говорить о том, что он занят своей работой, если работает через интернет. Теперь давайте посмотрим, какие карты упали в дома ваших карт Бланок. 28 и 29 дом. Эти карты покажут, что вас ждет, что вам уготовано. В 28 доме, в доме Бланки Максима, лежит 15 карта Медведь. Как вы помните, медведем мы загадывали вашего мужа. То есть для него уготован соперник причем очень сильный соперник в лице вашего мужа. Но медведь этот благородный, так как делает ход конем на 30-ю карту лилии. Медведь, то есть ваш муж, имеет на вас виды, делает ход конем на вашу карту бланку. У медведя есть планы и цели свои, потому что медведь делает ход конем на 16-ю карту звезды. И медведь в обществе в социуме он является вашим мужем то есть имеет такой статус в обществе в двадцать девятом доме в доме вашей карты бланки лежит 27 карта письмо которая говорит о каких-то документах сообщениях либо переписке. это значит что вы Получите какое-то сообщение, либо письмо, либо будете общаться на какую-то тему. Это будет очень важно. О чем? Письмо делает ход конем на пятую карту дерева. То есть это касается вашей семьи. Письмо делает ход конем на двадцать шестую карту книга. И это касается чего-то тайного и, скорее всего, ваших отношений с Максимом. Письмо делает ход конем на тридцать первую карту Солнца. То есть сообщение о том, что что-то стало ясно и понятно. И письмо делает ход конем на одиннадцатую карту Метла. Метла говорит о ссорах и конфликтах. Поэтому это письмо, это сообщение очень может быть, что раскроет, Ваш роман с Максимом, да? Об этом станет известно вашему мужу. Причем вы можете ему как сами об этом рассказать, так и может он узнать об этом от кого-то другого. Давайте теперь посмотрим прошлое Максима. Это все карты, которые лежат слева от его карты бланке. Здесь лежит 32-я карта Луна, 28-я карта ой 29 карта женщина и пятая карта дерево А луне все то же самое что я рассказывала вам 29 карта женщина это ваша карта бланка вы то есть вы появились в его жизни совсем в недавнем прошлом вместе со своим мужем так как Ваша карта бланка делает ход конем на пятнадцатую карту медведь. И эта встреча, можно сказать, была какой-то кармической, от которой нельзя было отказаться, нельзя было избежать. Так как ваша карта бланка делает ход конем на тридцать шестую карту крест. Еще ваша бланка делает ход конем на двенадцатую карту птицы, которая говорит о том, что вы просто с Максимом коммуницировали, да, то есть общались. И еще одна карта, это пятая карта дерева. Ее мы уже тоже рассматривали, так как она лежит между вашими картами и бланками, то есть это начался ваш роман, скорее всего, отношения начали расти и развиваться и укрепляться. Теперь давайте посмотрим, что у него в настоящем. Опять же. Карты, которые лежат в одном вертикальном ряду с его картой-бланкой. Над головой у него лежит 31 карта Солнце, которая лежит в каком доме? В двенадцатом доме. Солнце это успех, самолюбие, счастье, радость. А клевер... Это шанс и удача. Вот об этом он сейчас и думает. Так как вторая карта клевер лежит в четвертом доме, доме-дома, возможно, он думает выгодно, как-то удачно продать или купить недвижимость. А солнце может говорить об успехе на работе. Под ногами, под картой бланкой Максима, находится пятнадцатая карта Медведь. Это бланка вашего мужа. Вот он буквально залез ему на голову. Посмотрите, прямо в раскладе это видно. Теперь давайте просмотрим дома, которые отвечают за основные сферы жизни человека. Начнем с дома любви. Это двадцать четвертый дом, дом сердца. Из дома кольца. 25 дом. Дом брака и партнерства. В четвертом доме, в доме любви, лежит 14 карта леса. Карта обмана, измены, предательства и так далее. Это, конечно же, обман, который исходит от вас. Это идет речь о ваших отношениях с Максимом. В доме кольца, в доме брака лежит 34-я карта рыбы, которая говорит о всем материальном, о деньгах, но также может говорить о детях. И карта означает, что ваш брак держится в основном на всем материальном. Возможно, не хотите имущество делить как-то. Это сложно. Или, возможно, общий бизнес у вас есть. Ну и из-за детей, конечно, если они у вас есть. Теперь посмотрим риски и опасности, которые могут быть. Для этого посмотрим 10 дом, дом косы. Здесь лежит 22-я карта развилка, карта выбора. Мы ее уже рассматривали. И опасность для вас заключается в том, то вы можете сделать неправильный выбор. Выберите не того мужчину, которого нужно, который нужен для жизни. И еще один дом, давайте посмотрим, это дом крыс. В чем может быть разруха? Что может к этому привести? Здесь лежит 26-я карта книга. Опять же, книга говорит о всем тайном. Ну, здесь о вашем тайном романе с Максимом. И еще забыла об одном доме сказать. О восьмом доме, доме гроба. Обычно, что падает в этот дом, какая карта, с теми пусто. Здесь лежит 35-я карта якорь. Якорь это стабильность. Стабильности пока что сейчас в вашей жизни нет. Теперь давайте посмотрим угловые карты. Это как бы описание ситуации, да, такой заборчик расклада. Здесь у нас 12 карта птицы, 35-я карта якорь, 19-я карта башня и 34-я карта рыбы. Птицы говорят о суете, хлопотах, нервозности, переживаниях, разговорах якорь говорит о желании уже определиться да, заекорениться либо же о том, что какие-то отношения, какая-то ситуация тянет вас на дно держит, не отпускает это может быть как Максим которого вы не хотите бросать так и ваш брак который тоже вас пока что еще держит девятнадцатая карта башня говорит о вашем статусе замужней женщины, да, о том, что отношения официальные. Но также башня может говорить и об одиночестве в браке, что вы не чувствуете теплоты, отдачи от мужа. В общем, вы как бы вдвоем, но одиноки, да есть такое выражение одиночество вдвоем и карта рыбы опять же скорее всего как-то вы зависимы материально от этой ситуации ну что же прошлое настоящее мы с вами посмотрели основные сферы что может ждать что в любви, что в браке, какая опасность, в чем разруха и с чем пусто, тоже посмотрели. Переходим непосредственно к будущему. Это все карты, которые лежат справа от вашей карты-бланки. Все четыре ряда. Так как срок мы загадали 6 месяцев, то карты, которые лежат в одном ряду с вашей картой-бланкой, будут показывать, примерно два месяца итак справа от вашей карты бланки лежит пятая карта дерева третий раз уже повторяться не буду уже я вам о ней рассказала дальше идет у нас 28 карта бланка максима и здесь мы сделаем такие ходы конем чтобы лучше узнать это Карта делает ход конем на 22 вторую карту развилка, то есть Максим находится как раз в одном из в, одним из вариантов вашего выбора, да? И также развилка говорит о том, что у вас с ним есть отношения, да? Развилка говорит об измене. Также эта карта делает ход конем на одиннадцатую карту метла. Возможно, у вас с ним бывают некие ссоры, где будут выяснения отношений. Но здесь, я думаю, эта карта показывает интимную связь, так как карта Метла говорит о сексуальности. Да? Также эта карта делает ход конем на 24-ю карту сердца. То есть с ним у вас чувства какие-то есть, любовь, эмоции. И эта карта делает ход конем на 23-ю карту крысы. То есть из-за этого мужчины происходит какая-то разруха. Делаем вход конем от карты крысы на 17 карту аисты. И понимаем, что разруха связана с семейной жизнью. Обратите внимание, что и Максим, и ваш муж находятся. В будущем, то есть справа от вас. Это означает, что никуда ни один, ни второй из вашей жизни в ближайшие полгода не денутся. Так все и будет. Ну, 4 месяца точно, так как медведь лежит во втором ряду. И это следующие еще 2 месяца. И следующая, это шестая карта тучи, которая может говорить о том, что неясно и неопределенно. Непонятно, что делать. И также может говорить о каких-то временных неприятностях, но ну, которые быстро проходят. Лежит она в двадцать первом доме, доме горы, которая также сама по себе говорит о проблемах, препятствиях, трудностях и задержках. Тучи делает ход конем. На восемнадцатую карту собака, это... Карта друга, карта помощи, поддержки. Вам в этот момент очень нужна будет поддержка друга или подруги. Следующая карта, 30-я карта лилии. Это карта гармонии и достижения целей. И лежит она в 22-м доме, в доме развилки, в доме выбора. То есть вам нужно будет сделать выбор, куда двигаться, да, в какой цели. Это связано с домом, с семьей, так как карта Лили делает под конем на четвертую карту дом, на банку вашего мужа, да, на карту пятнадцатую медведь и на девятнадцатую карту башня. Я так понимаю, что выбор связан, разводиться или нет, да. Так как карта-башня это какое-то государственное учреждение. И опять же все связано с домом-семью и с вашим мужем. Следующая карта. 26-я карта-книга. Тайны, информация, знания. И лежит она в 23-м доме, в доме крыс. То есть разрушится тайна. Откроется информация, так как книга открыта. Книга делает ход конем на 16 карту звезды, которая говорит о планах и целях. Нужно будет думать, что делать дальше. И опять же это общение и сообщение, так как книга делает ход конем на письмо. Придется разговаривать и общаться. Дальше мы видим 14 карту леса. В двадцать четвертом доме, доме сердца, то есть обман в любви, отношения с Максимом будут продолжаться в эти ближайшие два месяца. Это мы видим по этой карте в этом доме. Лиса делает ход конем также на седьмую карту змея, которая также говорит о измене, о коварстве каком-то, да, предательстве. Также лиса делает ход конем на одиннадцатую карту метла, опять же это сексуальность, и на двадцать четвертую карту сердце, любовь, эмоции, отношения, чувства. Теперь давайте рассмотрим следующие два ряда. Это ряд над вашей картой бланка и под картой бланка. Они показывают оба период сроком в два месяца. Начнем с нижнего ряда. И первой у нас лежит 18-я карта собака. Как я уже говорила, это какой-то друг или подруга, с которой вы захотите пообщаться, поговорить, так как собака лежит в 27-м доме, в доме письма. Поговорить о чем? О вашем выборе, так как собака делает ход конем на карту развилка. О ваших тайных отношениях с Максимом так как собака делает ход конем на 32-ю карту Луна. О неясности неопределенности, что делать дальше, так как собака делает ход конем на шестую карту Тучи. Дальше идет 15-я карта Медведь. Это карта Бланка вашего мужа, то есть выпадает он сам. И что с ним? Будете строить планы и цели, делать дальше скорее всего и медведь делает ход конем на тридцатую карту лилии это достижение цели карта медведь переписывается второй картой клевер возможно ваш муж захочет вас как-то вернуть да искать удачи будет шанс будет искать чтобы наладить с вами отношения Дальше идет 27-я карта письмо в Доме вашей бланки. Об этом мы уже немного говорили. Мы видим, что разговоры будут о семье, о вашем тайном романе, тайных отношениях, так как письмо делает ход конем на книгу. Будет выяснение отношений, так как письмо делает ход конем на одиннадцатую ю карту метла. И будет носиться какая-то ясность во все это по карте Солнца. Дальше идет двадцать четвертая карта сердца. Сердце это чувства, эмоции, любовь. Она делает вход конем на бланку Максима. То есть вы испытываете к нему какие-то чувства и эмоции. Не к мужу, а больше к Максиму. Также Сердце находится в тридцатом доме, в доме лилий. Сексуальный интерес у вас также к нему есть. И карта сердца делает ход конем на лесу. Опять же мы видим, что ложь, обман, измена будет продолжаться. Также карта сердца делает ход конем на шестнадцатую карту звезды. То есть вы будете строить планы цели по отношению к максиму и все это будет очень активно развиваться по карте всадник дальше мы видим двадцать первую карту гора это проблемы трудности препятствия задержки и лежит она в тридцать первом доме в доме солнца в доме счастья радости успеха то есть то что вы захотите сделать вы не сделаете, будут создаваться проблемы, будут вам всячески мешать. Гора делает ход конем на тучи, опять же это проблемы, неприятности. На одиннадцатую карту метла, это выяснение отношений, конфликты, ссоры. Гора делает ход конем на четвертую карту дом. Опять же это все в семье, в доме. Дальше лежит девятнадцатая карта башня. Это госучреждение. Какое-то, скорее всего, суд. Да? Возможно, вы захотите подать на развод. И лежит она в тридцать втором доме луны. Но это все как-то будет иллюзорно выглядеть. Хотя вы будете проявлять активность по первой карте всадник и поставите себе за цель достигнуть этого по тридцатой карте лилии. Так, на этом у нас второй ряд заканчивается, переходим к третьему ряду. Дальше мы видим двадцатую карту сад, это общение либо же какое-то общественное место и лежит эта карта в одиннадцатом доме в доме метлы, в доме ссор и конфликтов. Опять же, либо будет общение, которое приведет к конфликту, либо же этот конфликт будет в общественном месте. Чего это будет касаться? Сад делает ход конем на третью карту корабль. Корабль говорит о расставании. Также сад делает ход конем на двенадцатую карту птицы. Это коммуникация, разговор. То есть разговоры о расставании и при этом ссоры карта сад делает ход конем на карту медведь и отсюда мы понимаем что это все касается вашего мужа ссоры с ним и карта сад делает ход конем на двадцать третью карту крысы то есть опять же это разруха перемывание косточек вытягивание всего грязного белья и так далее Дальше идет 31 первая карта Солнце, которая лежит в двенадцатом доме, доме птиц. Становится ясно и понятно, что нужно уходить, скорее всего, так как карта Солнце делает ход конем на десятую карту коса, то есть нужно все отрубать, отрезать. И на восьмую карту гроб, которая говорит о завершении, окончании чего-либо. Также карта солнце делает ход конем на тридцатую карту лилии. То есть ясно и понятно, что нужно двигаться к какой-то своей цели. Дальше у нас лежит шестнадцатая карта звезды, которая упала в тринадцатый дом, дом ребенка. То есть Ребенок это что-то новое, новые планы, новые цели на жизнь. С этим будет очень трудно, так как звезды делают ход конем на карту крест, но неизбежно. При этом возникнут какие-то трудности, но их не избежать. Также звезды делают ход конем на пятую карту дерева. Снова подтверждается... Что речь идет о семье и на карту книга опять же речь идет о тайном вашем романе также звезды делает ход конем на карту медведь и на карту сердце то есть все касается вашего мужа и вашей любви ваших эмоций ваших чувств плюс ко всему Здесь появится какой-то враг, который будет вставлять вам палки в колеса. Так как змеей мы загадывали какую-то женщину, которая касается вашего мужа Максима, то может быть кто-то из его окружения. Дальше мы видим одиннадцатую карту метла, которая упала в четырнадцатый дом, дом лисы. Метла это конфликты, нервозность, выяснение отношений. На этот раз уже с Максимом, так как Метла делает ход конем на карту Бланку Максима и на 14 карту леса. То есть это какие-то действия. Также Метла делает ход конем на вторую карту Клевер. Несмотря на выяснение конфликта, все удачно закончится. Также метла делает ход конем на карту письмо и на двадцать первую карту гора. То есть, уяснение отношений во время общения и решение всяких проблем и трудностей. Дальше мы видим первую карту всадник, которая упала в пятнадцатый дом, дом медведя. Всадника мы загадывали какого-то мужчину, и это не муж и не Максим. То есть и дом медведя, это дом силы и мощи, какой-то очень сильный и мощный, появится мужчина, еще один. Опять же, возможно, это какой-то поклонник, так как картосадник делает ход конем на карту сердце и на 19 карту башня, на госучреждение. Возможно, это какой-то коллега по работе которым вы работаете всадник делает ход конем на третью карту корабль а корабль это поездки возможно познакомитесь с этим человеком какой-то поездки также как вариант это может быть ваш начальник и последняя карта в этом ряду четвертая карта дом которая говорит опять же о доме семье и лежит она в шестнадцатом доме, в доме звезд. Опять же, построение планов по поводу семейной жизни, семьи. Окончание, скорее всего, ее, так как карта дом делает ход конем на восьмую карту гроб. И какое-то достижение цели, гармония, так как карта дом делает ход конем на тридцатую карту лилии. И на двадцать первую карту гора то есть проблемы наконец-то закончатся либо же дом или квартиру вы будете продавать так как с домом пусто да? дом пустой или уедете из дома также если вы надумаете дом продавать возможно здесь дом как недвижимость то с достижением цели да пусто, быстро продать не получится. Появятся задержки, проблемы и трудности. И остался у нас последний ряд, это последние два месяца. Это самый верхний ряд от карты бланки. И начинается он с 36-й карты, карты крест. Эта карта упала в третий дом, дом корабля. Дом расставаний, поездок и путешествий. И расставание, скорее всего, будет тяжелым для вас, трудным. Трудный период будет в вашей жизни. Но он нужен для того, чтобы начались изменения. Да? Карта Крест делает ход конем на 17-ю карту Аисты. И на 28-ю карту Бланку Максима. Ну, здесь я бы сказала, возможен такой вариант, что вы даже и расстанетесь и с Максимом. Так как карта Крест на его бланку делает ход конем, и изменения начнутся. Вот здесь однозначно сказать не могу. Посмотрим, что дальше будет. Дальше идет вторая карта Клевер. Клевер которая лежит в четвертом доме, доме дома. Вот видите шанс на семью, да, на возрождение семьи. И опять же выбор, который вам нужно сделать, так как вторая карта клевер делает ход конем на 22 вторую карту развилка и на одиннадцатую карту метла и на пятую карту дерево. Дерево это у нас семья, как вы помните. Опять же, метла, выяснение отношений. И опять вы встанете перед выбором. Но здесь также может быть и шанс создать семью именно с Максимом. Новую семью, да? Но опять же неясность и неопределенность будет присутствовать, так как Левер делает ход конем на шестую карту тучи. Дальше у нас идет третья карта корабль которая упала в дом дерева дерево это у нас рост и развитие семья корабль движение к цели переезд может быть Т так как корабль делает ход конем на первую карту всадник это также карта движения причем очень быстрого активного и Ход конем делает корабль на карту бланку Максима и на тридцатую карту Лили на карту достижения цели, гармония, то вот по этой карте я бы сказала, что здесь возможен переезд к нему и создание с ним уже семьи. Да? Дальше идет восьмая карта гроб, окончание чего-либо. И лежит она в шестом доме, в доме туч. В доме неясности и неопределенность. Вот, наконец-то все закончится. Неясность, неопределенность закончится, уйдет и придет ясность и понимание, да. Карта груб делает ход конем на 31 первую карту солнце И на 4 карту дом. Все закончится, да. Семье, что касается семьи, семейной жизни, все станет ясно и понятно. И книга открытая. Информация будет доступной. Дальше идет седьмая карта. Змея, которая лежит в седьмом доме зме... змеи. Дом змеи это дом коварства. А змея сама по себе какой-то враг. Мы заказывали в начале расклада, что это женщина со стороны Максима. И это женщина-враг, которая будет вставлять палки в колеса. Смотрите. Она будет строить свои коварные планы и цели, так как змея делает ход конем на шестнадцатую карту звезды. Она будет хитрить, обманывать, так как змея делает ход конем на четырнадцатую карту леса. И у нее будет какая-то цель по карте лилии. Она будет чего-то добиваться. Возможно, это какая-то Бывшая Максима, ну я не знаю, и, скорее всего это женщина. Но мы же, и, скорее всего, мы женщина эту карту и загадывали. Поэтому будьте осторожны, вовремя выявите ее в своем окружении. И последняя карта, 35-я карта, якорь, которая лежит в восьмом доме, в доме гроба. Они им уже говорили, что со стабильностью будет пусто, да? Якорь делает ход конем на 11 карту метла. То есть опять какое-то выяснение отношений. И на 26 карту книга из-за полученной информации. Итак, будущее мы с вами все просмотрели. Остались у нас внизу только карты сюрпризы. Это то, что неизбежно случится и чего нельзя избежать и на что вы никак повлиять не можете давайте посмотрим первая карта 33 карта ключ которая упала в свой дом 33 дом ключа это говорит о том что будет очень важный ключевой момент в вашей жизни когда нужно очень важное решение карта в своем доме удваивает свое значение дальше лежит девятая карта букет тридцать четвертом доме в доме рыб ну, с деньгами все будет хорошо радость удовольствие возможны какие-то материальные подарки дальше у нас лежит 13 карта ребенок в тридцать пятом доме в доме якоря в доме стабильности, а здесь ребенок. Ребенок это что-то маленькое или мало. То есть стабильности не будет. Ну, это мы видели и по всему раскладу. И последняя карта в раскладе. И очень важная. Я сразу обратила на нее внимание. Это 25-я карта кольцо, которая упала в 36-й дом креста. Что падает в этот дом? на том можно поставить крест. А кольцо это брак и партнерство. Почему это именно брак, а не партнерство какое-то? Потому что кольцо делает ход конем на карту медведь, а это ваш муж, его бланка, и на девятнадцатую карту башня. Она имеет прямое отношение к бракоразводному процессу. Поэтому... По этому раскладу я все же сказала бы, что с мужем вы таки разведетесь. И опять же, кольцо делает ход конем на шестую карту тучи и на двадцать шестую карту книга, которая у нас идет тайно и вот через весь расклад. На этом расклад я заканчиваю. Мы все с вами просмотрели. Выбор остается за вами. Проблема выбора у нас здесь тоже идет через весь расклад. Выбор нужно сделать вам. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор, выберите правильного мужчину, с кем остаться. Ну и помните, что расклад это всего лишь расклад. Все равно человек принимает непосредственное участие в своей жизни. И своими действиями может все изменить. А я желаю вам любви и счастья, которого хочет любая женщина. Возможно, я что-то в раскладе видела не так. Вы можете мне написать. Я подкорректирую трактовку. И буду, конечно же, рада обратной связи. И отвечу на все ваши вопросы.